Перед просмотром данного видоса, ребята, советую подписаться на мой паблик ВКонтакте, где выходят разные посты, видосы и многое-многое-многое другое. Чем больше активность паблики, тем чаще будут выходить бои, ребята, и разные другие видосы. Всем приятного просмотра. Всем здорово, пацаны, с вами Данил Яценко. Сегодня выходит новый бой при старой системе рейтинга и старого Вормикса, ребята. Этот бой был снят в 2012 году примерно. Снят он был Денисом Веревьевым при старой системе рейтинга. Он записал против меня видос и слил меня. Ну и было на свой канал youtube и я хотел бы его озвучить ребята поехали ну что, ребят, скачал этот бой. Вот он. Давайте же его посмотрим, и я его озвучу, в принципе. Вот заставочка, в принципе. Раньше такие заставки были у многих. И вот одна из этих заставок у Дениса была. Вот он начал меня снимать уже. Давайте сейчас сделаем вот так вот. Сейчас я э, здесь попробую видео сделать так, чтобы оно, короче, медленнее шло. Потому что тут он сильно ускорял, видимо. И очень будет трудно комментировать ускоренное видео. сейчас постараюсь сделать так, чтобы оно э, было медленнее. Так, как мне это сделать -то? Так, это не здесь. Вот, скорость воспроизведения нашел. Давайте поставим где-то на 0. На 06, примерно. Так, поехали, ребята. Уже лучше, смотрите. Его первый ход, по-моему. Он что-то передал ход. И начал убить на хп. Короче, игра шла на хп, ребята. Потому что выносы давать было очень-очень трудно. Ну, я пытаюсь что-то вынести, конечно же, этого кота. В.. Докторской повязки, да. Потому что этого катанны было выносить. Но я не вынес здесь, ребята. Потому что вынос он там прикрыл. Поставил поле. Выносить было очень трудно раньше. Ну, как бы выносы были, но их очень трудно выносить было, как бы. Максим выносы были на первом ходу. Ну, либо в конце боя, если повезет, там как-то там... Придумать тактику какую-то. А сейчас в новом Warming такого как бы нету. Сейчас уже все на выносы идет, Вся игра на выносы. А раньше вся игра на ХП тупо на ХП все били. Друг друга. Вот я... Иду, пытаюсь вынести феером в космос его. Раньше были уже тактики фером в космос выносили. И у меня не вышло это. Я не знал тактику точную, как делать. Поэтому я не смог вынести его, короче, Зарислава. Потому что вот котов надо было выносить, ребята. Их было реально сложно убить на хп в конце боя. И из-за этого я, скорее всего, проиграю. Не, не скорее всего, а точно проиграю. У меня ошибка в том, что я не убил кота вражеского Зарислава. Вот. Ну и у них вообще... У него три кота, по-моему, да, было? У него вообще три кота. Один в огнеупоре. Его еще можно как-то было убить на хп, да, можно было в огнеупоре кота. Но вот этих докторских сумок, их убить было нереально сложно, ребята. Они регенились, из-за этого их очень трудно было убить. У ворот у кота было 80%, ребята. Я пытаюсь что-то сделать. А, я пытаюсь скинуть туда, чтобы я вынес его ферм в космос. Вот видите... И у меня в очередной раз не получилось это сделать, не знаю почему, но не получилось. Раньше ферры в космос, короче, давались, ну, по тактике по определенной. Он ставит балку зачем-то, я не представляю, зачем даже это раньше можно было грамина плюс бета вынести. А так вот я сейчас не знаю, зачем можно там балку ставить. Так, ну и мой, по-моему, ход, да. Как видите, на хп я проигрываю здесь. Я начинаю травить, уже первые ходы мои пошли на хп, то я играл на выносы, пытался вынести феером в космос, пытался утопить э, на первом ходу, короче, с калаша туда в воду кота, но у меня не получалось ничего, и вот, короче, начал я на хп играть с ним. Ну, потом в конце, короче, я начал на выносы играть, я помню. Так, вот я бью с кувалды, как зачем-то. Котов бесполезно раньше было на хп бить, ребята, только на выносы. Но если таких котов, которые без регенерации, то да, можно было на хп как-то убить. А с регеном нужно было топить. А, тем более, ребят, карты раньше не тонули. Раньше карты не уходили под воду, поэтому сложнее было выносить как бы. Потому что сейчас можно подождать, когда карту тонет под воду, в принципе, и утопить. А так сейчас, тогда раньше -то не, нельзя было как бы ждать вот так вот. Надо было быстрее либо на вынос, либо на хп как-то убивать. Вначале на вынос, а потом на хп Короче, выносы на первом ходу решали очень сильно, ребят, Все, Вот, что хотел сказать вам. Ну и здесь, короче, он меня жарил, смотрю. Кстати, огнеупоры раньше тащили. Но это был в прошлом видосе, я говорил про огнеупоры. То, что они тащили раньше. В этом видосе речь пойдет о коте. Ну, я уже и так говорил о коте, но вам продемонстрирую, продемонстрирую, что такое код был раньше. Потому что вот реально был бессмертный персонаж на ХП в 2012 году. его добавили. Хотя, может, и позже. Может, в 2013, начале 2013 года. Я не знаю точно, ребята. Я не знаю. Кто знает, напишите мне, короче. Когда коты появились уже. Когда появились уже эти маски докторские. Кто знает, напишите. Как бы, там несложно. Кто знает, реально. Также смотрим чат. Надо было это раньше говорить. Но смотрим чат. Я там пишу то, что я на Бомбит. Там, типа... То, что я могу проиграть очень-очень много, ребята, слить до хера рейтинга. Раньше поражение реально было, стоило очень много чего. То есть, если сейчас мы проиграем, нам ничего не снимут вообще, даже сейчас вот. Потому что сейчас уже ранги эти появились, ничего не снимают вообще. А раньше снималось за поражение, минус 700 рейтинга. Ну, лично у меня, у всех по-разному, у кого больше рейтинга, у того, короче, больше снимут, вот. Например, у какого-нибудь там Минакова снимал вообще по косарю там, по два косаря. У меня снимало минус 900 максимально, доходил до 200 тысяч рейтинга. И сейчас у меня здесь, по-моему, 173 тысячи рейтинга в этом бою. Кстати, музыку я из этого боя убрал. Тут музыка идет в этом бою, как бы его. И я вставлю, скорее всего, свою, либо вообще не вставлю музыку. Потому что она нарушает авторские, авторские права, ребята. Я уже снял такой бой один с правами с этими авторскими. Мне как бы как бы невыгодно, чтобы моих видео, короче, нарушались права авторских, авторские. А оригинал я скинул, короче, оригинальный бой сам скинул, короче, под, в описании под видео. Правда, тот чувак уже забросил канал, скорее всего, я не знаю, скорее всего, да, забросил. Потому что бои были эти очень-очень древние я вряд ли думаю то, что этот чувак как бы, будет до сих пор играть в Ormix. Ну, не знаю. Может, может и играет, но не снимает. Вряд ли, конечно, я его не видел. Так. Смотрим дальше наш бой. В принципе, тут все понятно, ребята. Хотя качество тут не очень хорошее. Но думаю, все понятно будет. Поэтому бою. Вот видите, меня бил на шару и не вынес. Ну, в принципе, там на шару тоже били раньше. Как, в принципе, и сейчас. Так, даю переход хода. Вот, видите, по ХП пока что я выигрываю на 200 ХП. Но в конце боя я проиграю этот бой, ребята. И из-за всего лишь одного кота. Потому что я не смог убить кота на ХП, ребята. Утопить тем более не смог, потому что... Карта-то, в принципе, это... Не тонула раньше, а он просто крышил там. В безопасные места уходил. Я вообще ушел в карту, по-моему, да. Там. Ну, сейчас сами все увидите, в принципе. Не буду заранее говорить ничего. Так. Он меня просто кидает паука. Паук не садится на меня. Ну, раньше бои были тоже, ребята, интересные. Некоторые игроки любят старый Вормикс. вспоминаются все. Да, раньше бои охрененные были. Но новый тоже. У нового тоже свои плюсы есть, поэтому... Но вы тоже заебись. Так. Вот. Минус 900 рейтинга почти. 810 рейтинга снимает за поражение у меня. Я в чат написал. Так, у меня просто... Видите? Ай, да, у меня жарит. Кстати, у него один перс остался. Я утопил двоих с фугаса. Видели, я утопил двоих с фугаса? Мне дают сотку, это очень хорошо. Я, скорее всего, ее уберу. Я... Сотку, смотрите, сотку, я мне дали на мой ход сотку, я не взял ее, вот, я только сейчас это заметил, ребята, я смотрел этот бой уже не, не раз, как бы, и только сейчас увидел сотку. На видео даже видно, что сотка падает, а я как бы не увидел сотку, этого, не знаю почему, был невнимательный, короче, я. Да, вот, ребята, возможно, из-за этого я проиграл, возможно, но еще не факт. Все равно, кота бы я не добил 100 хп вот этого, даже 200 уже из-за сотки. Вот, смотрите. Самое интересное будет попозже чуть, -чуть потому что сейчас пока у ворота нет еще у кота, как бы он 200 хп, у ворота начинается со 100 хп, как бы. Поэтому 100 хп я могу еще спокойно снять ему, как бы, без у воротов, без всяких. А вот дальше, вот когда 100 хп остается, тогда не было раньше 2 бэшек, не было газов раньше. Поэтому нечем было. Вот кота именно такого мощного оружия, коту, для кота он, как бы не находилось просто. Ну, там можно там атакерами как-то бить кота. Там, не знаю, овцой атакером снять 100 хп можно было. Но все играли бронерами, ребята, в основном. Поэтому э, бронерами по, по малу хп снимали коту. А он их сразу же регенил. Из-за ворота снималось очень мало хп, а он и сразу их сразу регенил. Думаю, все понятно. Объясняю. Все, вот смотрите, этот момент начинается. Надо было тут с биты выносить. Но биты там, наверное, не вынесла бы. Потому что у меня одна минка была вроде как, да? Наверное, скорее всего. Ибита, скорее всего, не вынесла. Поэтому я беру охранник. Ложку пытаюсь что-то сделать, какую-то хрень делаю. Вот. Было 75 хп, стало 85 хп. Меня вообще без потеря хода убило моего этого перса. Смотрите, у меня остался один перс. Э, бронер. В этой... В, против в противогазе, да. И я начинаю кресить уже. Я тут уже прикрылся так, более-менее. Меня он достать не сможет пока что. Но бункер сейчас будет пускать, да, по-моему. Сначала взял антифриз, чтоб я уже точно его не добил. Ну и все, тут я уже надо было просто пить, надо бункером было, а я под, под вынос ставлю. Хотя под вынос даже не поставил. Толком. все равно кота не вынести было из-за ворота. Даже в ту дырочку. Да там просто вообще нереально было даже. Так, ну и вот он начал бегать в укрытия свои всякие там, тем более даже в укрытиях как бы его особо не зауронишь ничем. Да и на выносы как бы вынести нечем уже было, у меня не было и тарелки не было уже, и фугаски не было, ничего не было у меня уже на выносах. Раньше арсенал был вообще маленький, ребята, ничего не было, все уже у меня арсенал закончился, в принципе остались оружия такие, только на хп скорее всего. Я тут не знаю свой арсенал, потому что он же играет, снимает против меня боя, а не я против него снимаю бой. Это же он выложил, а не я выложил. Поэтому я свой арсенал не знаю тут. Вот у него овцы, видите, пускают овцами. В принципе, а тут... Что у меня, какие варианты у меня? Надо было выходить, ребята, и на хп его ебать уже быстрее. А он, видите, вот регенится, регенится, регенится, регенится. Надо было выходить. А я что-то ждал, там ждал. Вот моя ошибка, в принципе, Две моих ошибки здесь, просто я не выхожу сейчас, не, не, не бью на урон его, как бы, надо было выходить. Вторая ошибка, это сотку я ему отдал, как бы, одну. Ну, скорее всего, бы ему сотка еще одна выпала бы, если, даже бы, если не отдал ему сотку, ну. Ну-ну-ну. Так, я уже что что-то сделаю, короче, здесь. А, я беру огнеупор, зачем-то. Вышел огнеупор, взял и ушел в карту обратно. Вот, он уже себя отрегенивал. Сколько? 200 хп, ребята. 200 хп от, отрегенился этим котом. Только на выносы. Ну, если раньше можно было чем-то там снять... Я не знаю, даже, даже чем, не могу понять, чем даже. Я, в принципе, старую систему хорошо знаю. Даже сейчас я хорошо знаю. До сих пор помню. Поэтому тут понятия не имею, как можно было кота убить этого. Ну, в конце я его пытаюсь забурить, ребята. И я его не забурю. Я опять начинаю на урон бить с ним, с ним играть, хотя надо было это делать раньше, начинает меня барашками уронить, но барашек у него не проходит ко мне, потому что я хорошо тут стою, более-менее. Так, ну начинаются снайперки там всякие, наверное, или что там он делает. А, сверлящие ракеты. Раньше сверлящие ракеты тоже были как бы в моде. Ну, когда они только появились, они были в моде. Ими пользовались, когда противник там уходил в карту. Ими пользовались. Даже закупались. Я помню, раньше были поштучные сверлящие ракеты. Их закупали прям. Прям пачками закупали их просто. Вот. У игрока есть там фуз до хера. Там Он просто берет на все фузы, короче, сверлящие ракеты, короче. Потому что раньше не было крафтов никаких, а раньше же нельзя было фузы сливать никуда. И люди покупали просто стреляющие ракеты восточные. И раньше вообще арсенал был, ну, весь как бы... В смысле, весь можно было с собой арсенал взять, как не сейчас, как раньше. Вот, ой, точнее, не как сейчас вот это... Арсенал ограничен, типа у нас можно брать там определенное количество оружия. Вот это вот... Это полный бред сделали ребята. Лучше, с тобой версия с собой был, ну, не знаю почему, но лучше, чтобы весь был, короче, арсенал. Чтобы там не подстраиваться под определенного босса, под определенный бой. Потому что везде, короче, оружие подходит, короче. Для каждого боя все оружие нужны, вот. Ну, и тут уже все. Я тут проиграл, ребята, очевидно. Можно было утопить бы его сейчас с чем-то, если бы это был бы... Вормикс новый, а так вот, я не знаю, тут арсенал у меня вообще, его нет, по-моему, арсенал у меня никакого, что не осталось ничего. Я пытаюсь бурить, в надежде то, что он забурится со мной вместе, и я проигрываю минус 810 рейтинга, и может даже больше или меньше, сколько-то там рейтинга. Ну, очень много проиграл, ребята, раньше. Если проиграешь, что отыграть было очень трудно, как бы, ну, нужно было сыграть боев 20, чтобы отыграть, потому что создавал раньше 65 рейтинга, а... Снимала дохера у топеров. Я как бы про обычных игроков как бы не говорю ничего. А у топеров как бы снимала дохера. Про обычных они как бы стандартно снимала. Ну что ж, дорогие друзья, подписываемся на мой канал, ставим лайки. Всем пока.